Вот так вот, видили от школы на эти статы? Семеоту! Вот так вот, видили от школы на эти статы? Müzik çok iyi, <gülüyor> oyun ve fizik etkileri çok iyi. Hatta. Sen bilgisayarla doluyor. Hiç bakmayalım boşver. <gülüyor> Hadi bu kötü? Kötü kötü kötü. Kimin? Kimin o? Ö ecirini? Neden ecirini? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <consultation> Bicim, çok iyi ya. Ama beden eğitimi iyi. <gülüyor> Futbol oynuyor <yorumlar. gülüyor> ya tamam, orada. Müzik, kultur... müzik de iyi. Mehmet Ali. <gülüyor> müzik de iyi onun. De sen sen ne olmak istiyorsun? Çoban. Çoban, Çoban. mı? Evet. Bu... Hayvanlara bak mısın? O zaman en önemli fizik. O bak onun karne çok iyi. У и, и, и, и а, девочки очень а, а сейчас мы отправляемся в теплицу. Собирать баклажаны. Башка. Пап... А, и... Упс. и перец. Мы сейчас находимся в теплице с перцем. Сейчас Али покажет, как правильно рвать. Şöyle tutuyorsun. Şuradan tutup böyle kırıyorsun. Aha. Bekle, şimdi ben deneyeceğim. Ama mas. kırmızıları toplamak gerekiyor. gerekiyor. Gel, gel. gel, gel. Şimdi Şim kırmızı. Şöyle tak. tutup. Bekle. Böyle. Böyle. Sonra? Evet. evet. Evet, bu. Haa. Посмотрите, ne kadar Bu e, acı mı? Hayır, değil. değil. Kapya. Ha. Сладкий перец. Айхан, сен соберёшься. А я это люблю в Русия. Так, сейчас я буду собирать перец. Попробую, Перцы очень... Вот эти перцы идут на экспорт, как сказал хозяин. И посмотрите, они очень классные на рынках. Пазарда Булма Джексон, Букадар гюзель бибер В да? Йог. Поэтому на рынках их не найти, идут они только на экспорт. Uh -huh. А, говорит, что их отправляют, замораживают шок и шпузу evet. а, этот перец э, шоковая заморозка шоковой заморозки его замораживают и потом уже отправляют в россию но на рынке такой перец вы даже в турции не найдете он на это вот острый перец чили мы чили чили перец чили перец. а вот это вот сладкий перец evet. uh -huh. <gülüyor> еще я спросила, yeah. как часто yeah. собирают эти перцы. Вот смотрите, например, много красных, но их еще не собрали. Почему? А, yeah. Потому это. что они еще Bak. не поспели. Самый спелый перец бумухазы. Evet, bu tamam. <gülüyor> вот da. это вот самый, самый, <gülüyor> самый спелый перец, который evet. только можно. А перец чили можно собирать, çили. видите? И зеленым он тоже острый, или красным. Evet. Он тоже острый, в любом evet. виде он все равно острый. И если Он бы сшил лет я Это Siz neden bu iş yapıyorsunuz? Sizin aile dayanmayı siz ya bir nasıl diyeyim ben sana yerimiz, yurdumuz yok. Bizim mesela bir garç toprağımız yok. Biz buraya kira yapıyoruz. Hı hı. 11 liraya kiraladım ben burada. E, zepse yapıyorum. Çocuğuma, çocuğuma bakmak için. Hı hı. Yani bu iş yapmasam gelirim yok. Hı hı. Onun için mecbur bu işi yapmak zorundayız. Herkes hı hı. bir çalışmak zorunda yani hı hı. bu memleket. Чалашмадан evet, да. У владельца этой теплицы мы также спросили, легко ли быть э, иметь сельскохозяйственные угодья в Турции. Сейчас он сказал, что это достаточно трудно. Потому что приходится продавать, например, они выращивают перец, его приходится продавать дешево, а за границу его отправляют дорого. В общем, приходится очень много работать. И они э, работают с целой семьей, с детьми, с женой, арендуют вот эту вот теплицу и надеются на то, что э, цены на перец вырастут и они смогут больше зарабатывать. Ну а сейчас мы отправляемся в другую теплицу смотреть на баклажан. Сейчас Метали покажет нам, как правильно обрезать баклажан. Там. Вот так вот ножницами специальными. Буозель мой макас. Насылбишь Он наш Пластик мы? Пластик. Челик. Ага. В том месте, где обрезают, потом Hı. появляются цветочки e и появляются новые evet. баклажаны. Ага. Маленький-маленький баклажанчик. Так, so, so, so, so, еще один баклажан. Ам. Кесиорус. Прям под корень. И вот потом с этого места вырастает новый баклажан. Да. И чья бак. Я не а, цветок. Ага. Вот evet, meyveye... смотрите, вот так вот выглядит цветок баклажана. Бак. Bak, И через месяц sıra, getirip, И через месяц evet. получается большой. Вот baklажan. этот мальчик хочет evet. быть пастухом. Он о засок. А сейчас evet. для нас собирают баклажаны. Chis, Отвезем chis? мы их evet. домой в Уланью. Рус, чего замон? Да. Да. без тюрки да и стоит здесь невероятный запах баклажановый прям очень классно что мы попали конечно в эту теплицу надеюсь что вам тоже показали много интересного Нелегкая жизнь, конечно, у них, но живут на земле, свежие фрукты, овощи всегда, и мальчик хочет стать пастухом, даже ветеринаром не хочет становиться. Вот этим вот козочкам всего два дня, представляете, такая большая собака, я ее немножко боюсь. Ха-ха. Ха-ха. Камарка Дашпад. Кечелеры гидрируют. Камарка Evet. Aşağı düşme tamam mı? Bunlar kaç günlük? Enler 15 günlük beraber. İşte bu iki günlük. İşte bu iki günlük. İşte bu iki günlük. İşte iki günlük. İşte bu 15 günlük. Sen Ali'ye doğru dönseydin de fotoğraf çekseydin. Kuzun aldığında. Bekle iki tane tutacağım. İki tane tutabilecek evet. misin? Evet. Bak bile biliyorum. Bu, bu Bunlar dünyaların en güzel şeyler işte. Allah'ımızın Allah hediyesi. Aynen. Oy oy oy kuzucuğuma bak benim. Bak. Bak. bak gözleri bak. Gözleri de gördüm. Problem yaptım. Kokuyor. Wow, Sarılışına bak. <gülüyor> Пучок, пай, пучок, и опять нам накрывают стол Вот так вот всегда в деревне Приходишь кому-либо И постоянно Постоянно Еда Мы уже собрали Фрукты и овощи Вот это вот мы все заберем домой. Ну и, как вы видите, в традиционном турецком доме в деревне первая комната. Комната для гостей. Здесь всегда тепло. Горит соба. Смотрят телек. И все гости собираются вместе. Сейчас будем кушать. Сейчас будем кушать. Sen oraya gitmek, yavrum Sen okula gitmek seviyor musun? Uh -huh. en, en sevdiğin ders hangi? Türkçe. Ha? Türkçe? Sen kim olmak istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ellerin? Şey? Doktor. Ha. Doktor mu? Ne doktor? <gülüyor> Hayvan mı doktor, insan doktor? Инсан доктор Какой доктор? Гоз доктор, кулак доктор, кальп доктор Кальп Кальп доктор, ааа, это очень красиво Все, мы уезжаем из дома Иса, и Хатиджи, и их трех детей Все очень красиво, рыбалки очень красиво Серые, животные очень в в общем мы уезжаем и... очень спасибо в общем мы уезжаем обязательно приедем снова а сейчас едем наконец-то в апельсиновые сады